Не будешь кофе на ночь и с ментолом сигарета. Ты забыла, видно, напрочь, что вся песенка парапета Было больно, очень больно. На кусочки резать душу хватит и мучиться довольно. Все концы подальше в лужу было больно, очень больно. На кусочки резать душу хватит и мучиться довольно. Все концы подальше в лужу. Кофе стынет, пепел на пол плохо, дико, одиноко, за окошком дождь закрапал, к нам идет циклон с востока, только радость, скоро лето. розовеет утро, роза, догорает сигарета. Снова жизненная проза. К нам идет циклон с востока, только радость, скоро лето. розовеет утро, роза, догорает сигарета. Спать не будешь кофе на ночь, и с ментолом сигарета. Ты забыла, видно напрочь, что вся песенка парапета была больно, очень больно на кусочки резать душу хватит, мучиться довольно. Все концы подальше в лужу было больно, очень больно на кусочки резать душу хватит, мучиться довольно. Все концы подальше в лужу, подальше в лужу.